Путешествовать на лайнерах Хаида выгодно уже тем, что в стоимость круиза включены не только легкие напитки, но и чаевые, а дети до 16 лет не платят даже портовых сборов. Поэтому маршрут круиза отлично подойдет для семей с детьми, как раз даты круиза приходится на осенние каникулы. Формально в конце октября купальный сезон на Майорке уже завершится, но климат меняется, как знать. В любом случае догнать солнышко и увидеть очень много вулканов и пляжей получится на Канарах. Мы рекомендуем после знакомства с Гран Канарией переместиться все-таки на Тенерифе. Парома оттуда ходят регулярно. К тому же с Тенерифе удобнее вылететь обратно на материк, а до этого можно прокатиться до Эльерро или Пальмы, полностью закрыв направление Канарских островов в своем блокноте. В следующий раз останется проскочить до Мадейры. Или наоборот, уйти на Карибы мы очень надеемся, что к тому времени ситуация в мире окончательно стабилизируется. Желаем комфортного круиза и новых впечатлений.